И всем привет! Сегодня мы с вами на канале, на моем, который называется Card Games, пойдем Don't Starve Pocket Edition. Естественно, я знаю, что я его уже проходил, но так как я там сильно все засрал, то я решил пройти его еще раз. Этот мир я удаляю, чтобы показать вам, что я играю честно. И не буду изменять ничего. Персонаж у меня один. Игра новая, поэтому перс 1 Пойдемте дальше. Генерация мира. Кстати, то, что я так долго отсутствовал, <coughs> на этом отразилось мое здоровье. Я заболел. И поэтому я не, не мог снимать, потому что голос у меня был ужасный. Казалось бы, куда ужасней. Да-да-да. О, есть куда. Цветочки. Получается цветочки. Пока день нам надо успеть. Да они задолбали меня. Вот. Я объявляю петицию против всех звонков во время записи. Поры. Цветочки. 100% все будет везучий какой-нибудь Мне вот уже нравится это, э, это место Я здесь чаще всего селюсь На камеру и без Так О, камни Хороший признак Ягодки Погуляем мы с вами около 5 дней Обещаю, что ролики по Дон не будут, как раньше, затягиваться до 20 минут. Потому что мне не нравится, как их смотрят. Потому что смотрят их очень мало, потому что видят, ой, ролик 30 минут, не буду я его смотреть. Поэтому будем снимать вместо 30, всего 10, ну по 5 может Так что да. Так, 10. Угу. А у меня вообще в этом планах. Сейчас создать топор. Золото я уже нашел. Рубить сразу не буду, оно мне сейчас не нужно. Камни. О, каменное полото. Если тут нет птиц, то я поселюсь рядом всего да все нормально и либо здесь либо на том конце это надо еще подумать кстати а на том конце больше деревьев поэтому да кстати обещание о прохождении 60 пар, сек... пар секунд я их пройду но когда-нибудь позже думаю камни камни камни веточка отлично так топорик или кирку кстати вот еще одно золото ладно у меня вот такая проблема что очень трудно в Дон Старле часто ходить и исследовать место. То есть вот уже. Как? Мне её очень трудно исследовать, то есть как-то сразу все построить, потому что ресурсов у меня точно хватит. Как, как вы видели, я ничего не настраивал, но у меня все пошло просто офигенно. Идем. Так как я профессионал в Дон Старвик, я не полезу на этих Мне бы узнать, где ремионы, чтобы подальше раз. Ничего себе! Я уже ничего не настраивал, откуда вас там. И поглаз за ему О, Уже. Вот Вс. мне больше ничего не надо исследовать, я уже все понял, что мне надо здесь где-то селиться. Это ясно где. Пещера. Чисто если я не буду селиться рядом, не буду, ой, буду селиться рядом с ней хочу, и не буду ее ломать, то все будет по вечерам уготочно Она мне пока не надо так угу. ну соединились как-то неплохо не уже кажется если я вот тут где-то поселюсь уже будет неплохо мне надо сидиться э, относительно седино но где-то сеедино я понятия не имею Надо будет когда построю базу, сделаю к... копье, броню хотя бы деревянную. Наведаться к этим птицам, они меня отбешивать надо, их немного уменьшить их популяцию. Ну то есть А их там много так? Идить. Главное, к ним не попасться. Надо.. И у них нет это так должно быть, то есть Ог... вы видали кошмар? Это что такое? Такое огромное количество ресурсов. У меня появилась идея. У меня появилась идея, но я ее сделаю чуть попозже. Уже давно. Дальше там. Потом я расскажу если не забуду, конечно, вы это даже сами, может быть, увидите. Ох, будет весело. Сколько? Семь. Так, я буду просто переснять вашу камин. Пожалуйста, подписывайтесь ко мне 22. Кстати, об этом. Кстати, об этом. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Для меня это очень важно, а для вас, самое главное, не трудно. Всего каких-то пару кликов. Нажать на красную кнопку, что там сложно. Если вам видео понравится, понравятся мои советы, пожалуйста, поставьте лайк. Спасибо. Попрошение попрошенничеством закончили, пойдемте исследовать. Так. Так, вот так. Обойду как-нибудь... Вот так. Вот не знаю, какой у меня мир. Средний должен быть вроде. если маленький, то пол. Так. Получается так. Тут очень много камней, золота. Что, кстати, немаловажно. Потому что камни, они не появляются. Деревья, травы и так далее, это ладно. Вот камни это трудно. Просить. Так, что у нас дальше по списку? Выйти из этого горного полото, подсобирать веточек, палочек. Потому что мне нужно хотя бы 20 каждого вида. Да. Семена. Ага. Везде это каменное плато. Мне кажется Это один маленький островок Но на нем хотя бы и червоточин Дом стали так сделано Что если вы на острове На нем обязательно причем на маленьком острове На обязательно будет червоточин И мне кажется Что если я прыгну в эту червоточину все будет хорошо Рассуждаю я логично по моему мнению ладно ⁇ ки еще было ладно о вот тут я сижу все это мостеры я бы тут и поселился прям морковка есть морковку собирать не буду кстати на счет еды надо покушать все а, я бы тут поселился, если бы не этот подземный колод. Вот он мне не мешает. Очень мешает. Так. Блин, трава. Морковь. Цветок. Тут, а, вот эти вот Каштановые деревья Они мне нужны Если их тут будет мало Я отсюда, может, здесь И если я здесь не поселюсь, я отсюда их все перенесу на свое место на свое этот, Как ä, в прошлой базе Там у меня же Один огород был, если они не ошибаюсь Не огород, точнее Как он? Эм, сад там у меня был целый сад с вот такими вот деревьями. Я оттуда брал, получается, и дерево, и еду. Очень прикольно было. Так. Пчелы. Это хорошо. Так. Угу. сколько 20 у меня уже 28 саженцев когда наберу всего по 2 по 40 я пойду искать новое место житель. то есть помимо этого потому что это не середина нифига да? это далеко не середина вот тут селиться я не хочу тут слишком близко к этим твоим углу ну, и камни мне нужны вместе, кстати, с... Где тут? Где-то же было кладбище, да? Вот, тут. Так что, да. Пойдемте поищем. Ягодки пособираем. Кому что? Пойду что-нибудь... Может, я в червотучину пойду? И тогда я там найду что-нибудь. Довольно кажется хороший вид, как мне кажется. Поэтому да. Так. А, ну, ага. Тут, наверное, наконец уже, да? Потому что эта карта слишком большая, мне кажется. Так. Пойду а я все-таки в червоточном прыгну. Знаю, куда она видел. И как раз дособираю там все остальные травки и так далее. Да. Так. Да. Сюда. 200. Отлично. Да вот эти две семечки и пойду для корабль. тут кроликов много, это хорошо вот по этой дороге если идти, получается червоточина да? вот, все Ети твою налево. Я куда прыгну Я думал там, Нет, ну тут могилы есть. Там... Там... Это было без да. Могилы, пауки. Это такой лесной биом с пауками и могилами. Как раз под атмосферу подходит ладно ну, вот все, я селюсь там никаких ну селюсь там, а потом исследую зеленый гриб тут много зеленых грибов сможем сделать рататуй так Собираемся. Ну да, тут идеальное место. Да. Тут будет просто идеально. Нет, не идеально. Так. Эти гиены спят. Ну, оставлю их пока. Там ледяной посох. Это хорошо. Тут деревья. Все прекрасно. Тропинка. Может быть, она ведет в деревню. Если да, тогда это хорошо. Да. Все. Я знаю, где я сижу. Правда, не слишком близко к ней. Там король. Он, получается, заеду, он мне будет давать золото. За всякие побы у меня он мне будет много что давать, да. Так, преследуем еще. Не зря, я прыгнул все-таки. Преследуем еще. И тогда уже прыгну. Синяя, гриб Ой, не прыгнем, а будем Селиться Потому что это, да. Тут, во-первых, единой посох. Где-то тут, короче. А, Во-вторых, тут деревня. Этих тут мои любимые каштановые деревья. И в этом лицу... Да, в этом лицу есть этот... Забыл, летающий пушистый этот комок. Пушистый. Вот он...